дорогие друзья всем привет как вы помните я сделала опрос на канале и большинство хочет видеть больше видео о турецких традициях и сегодня одну из таких традиций я вам покажу потому что сейчас идет священный для месяц рамадан и по всей турции ну конечно же все мусульмане устраивают ифтары что такое ифтар расскажу вам чуть попозже как он проходит и почему и где и в общем для кого поэтому смотрите думаю будет интересно пока мы ждем еду покажу вам сейчас мы находимся в центре практически в центре алани на набережной покажу вам немного что здесь у нас есть, в общем, все зелено красиво, солнце практически зашло, и этот ресторан, в котором мы сейчас на... сейчас находимся, расположен прямо на берегу моря, очень классный ресторан, он работает и зимой и летом, здесь есть детская площадка, это помещение внутреннее используют, используют зимой, здесь также открытая кухня, Да. Нет. Нет? Tamam. Так, русский не знает, значит, покажи кухню, друзья. Вот здесь вот у них открытая кухня. ой ой, -ой. готовят всех вкуснятина. Скорее всего, это для нас. Очень классно. И мы такие голодные после работы. Супер будет. Здесь есть детская комната здесь есть вот такая вот терраса где можно сидеть с видом на аланью кушать пить чай и прям здесь есть пляж в общем этот ресторан находится прям на самом самом берегу моря летом здесь очень много народу, ну и сейчас тоже вы видели, очень много народу пришло на Истар. Ну и, конечно же, днем, здесь полный пляж, люди отдыхают. Посмотрите, какая красота. Только-только зашло солнце буквально несколько минут назад. вдалеке кораблик, крепость Алании подсвеченная, огоньками красная башня. Ну а сейчас, друзья, давайте вернемся обратно в ресторан. И я покажу, чем же нас кормят на ифтар. Ифтар, точнее, разговоры. Покажу вам, какие блюда подают на ифтар. Друзья, сейчас вам Айхан расскажет про ифтар, про Рамазан. В общем, Айхан. Ифтар. Рамазанда 2 кера емек ересь. 1 сабаха карши, сахур. Ве, гюн бойы, бюрши емейз. акшам, ифтар емеее ересь. Не заман ересь, акшам езана оконур. Ondan sonra ezan biliyorsun, ezan okurumuzdan sonra oruç açarız. Önce su ya da hurma ya da zeytin tuzlu bir şey, sonra normal yemek yersin ve e, orucu açmış olursun. E, oruçta iftarda şöyle bir olay vardır. insanlar akrabalarına, çalışanlarına ya da komşularına iftar davetleri verirler ki hep beraber da iftar yapılsın diye. Bu e, birlikte olmanın ve arkadaşlık bağlarının güçlendirmesini sağlar ki biz de bugün. Haber Alan Yeglesi. On altıncı kuruluş dolayısıyla Haber Alan Yeglesi'nin verdiği iftar yemindeyiz. Ben de biliyorsunuz uzun yıllardır Haber Alan çalıştım. Hala da köşe yazmaya devam ediyorum. Hadi isterseniz e, sizi Haber Alan'ın sahibi ve genel yayın yönetmeniyle tanıştırayım. Gelin. Olmadık bir şey. Haber Alanya Gazetesi 16 yaşında, <gülüyor> e, Cevdet Zamanoğlu, gazetenin imtiyaz sahibi, e, tebrik ederiz 16 yılı. E, çok teşekkürler. Evet. Güzel bir iftarla burada arkadaşlarımızla birlikteyiz. E, güzel bir 16 yıl geçirdik. İnşallah nice 16 yıllara yıllar diye. Yani. Yani. Rıza Yanık Haber Alanya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, benim de müdürüm kendisi. 16 yılı burada hep birlikte eski ve yeni arkadaşlarıyla kutluyoruz. Ayrılmaz. E, ve Barış Bey var. Onu da söyleyelim. Barış Bey de gazetenin yazı işleri müdürü. Aynı zamanda muhasebeçisi. Evet. Sen de birkaç kelime, kelime söyle. Bu evet. evet. sene Ramazan'a geldi. Süper oldu değil mi? Evet evet. İftar geldi, be. Çok o, güzel. Bu Ramazan'a gelecek. 17. 17. yılda konuşmak üzere gördüm. Aa buradayım. На закуску нам подали вот такие вот булочки с сыром, с мясом Майхан уже съел, суп из чечевицы, курма, ну и конечно же много, много различных салатов и напитков. Айхан Еще в Турции есть вот такой вот напиток, который называется шалгам. Пишите в комментариях, кто его пил или пробовал. Делают его из воды, красной моркови и соли. Сейчас айхан попробует. Хаджи, Дени? Не, Сейчас Ихан попробует. Я вообще это не люблю и даже пить не могу. Он такой солененький. Вкусно? Очень вкусно. На второй нам принесли адана кебаб. Так, что у нас здесь есть? Мясо. Курица. Перец, зажаренный и на лаваше и помидорчики. Несколько видов мяса. А еще есть сучук, смотрите. вот так вот все это выглядит конкурс. Харчика Айхан больше всего любит этот судю, а я люблю вот этот судьба. Сейчас время фотографирования. Айхам всех фоткает на пляже. Наверное, соскучился по старым временам, когда фотографировал до Валла, там где? Кан наползал. Там гибридов. Ой, так, друзья, сейчас я хочу узнать у наших знакомых, но в первую очередь у Ахмета, какая у него любимая турецкая еда. Туркемекleri konu, türk yemekleri. Konu, herhalde türk yemekleri. Benim en sevdiğim türk yemeği deyince, ben özellikle sebze yemeklerini çok seviyorum. Yani çok fazla et olmayan yemekler. E, taze mesela çok e, Bunun yanında patlıcan, e, patlıcanın her türlüsünü. Şu çok severim. Tabii et bunların yanında kullanılacaksa, yani etli bir yemek olacaksa, kavurma, bizim kavurma dediğimiz yemek vazgeçemez. Şimdi açmıştık. İşte, Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi açmıştık. Şimdi Белая фигурка, это Айхан делает прямой эфир на нашем Фейсбуке, на нашей страничке в Фейсбуке, Алания Тюркия, поэтому обязательно заходите на эту страничку, подписывайтесь на нее, лайкайте ее, и вам всегда будут приходить оповещения, когда мы в прямом эфире. Вы сможете смотреть все прямые эфиры из Алании. Вот Айхан. И посмотрите, какая классная лунная дорожка. Очень тепло. Если вы спрашиваете про... Если вы хотите знать про температуру, то температура... Тепло! В общем, уже не холодно даже нам, поэтому... Температура днем очень жарко, около 30 градусов и выше, поэтому не бойтесь, приезжайте. На десерт нам принесли фрукты и что-то сладкое. Found... Что это? Реван. Реван. Хамут так вот. Шербе. Реван. Если нельзя, то не Закончился ифтар. Мы сейчас отправляемся домой. <gülüyor> В общем, боялись. <gülüyor> Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. И добро пожаловать в Аланию. Bye -bye. Bye -bye.